Здравствуйте, друзья! С вами Михаил Прошуин. И сегодня мы с вами пройдем квалификацию в Facebook. Итак, давайте мы находимся сейчас в Profit 365. Так, нажимаем фонд, квалификация, копируем с вами текст, текст шаблона, переходим в Facebook. сейчас мы находимся в фейсбуке смотрим что это ваша страница посмотрели все здесь у нас есть что у вас нового нажимаем вставляем текст шаблона вставили редактируем Подождем, пока прогрузится. Вот у нас все прогрузилось. Опубликовать. Ждем. Так, пост у нас опубликован. Нажимаем здесь только что. Или время у вас будет указано. Нажимаем. У нас открывается наш пост мы копируем ссылочку скопировать заходим к нам на профит 365 нажимаем проверить выполнение пишет отправьте ссылку на пост Вставляем ссылку и отправляем. Хм. Интересно, требуемая ссылка не найдена в тексте поста. Давайте тогда рассуждать логически, почему у нас ничего не получилось. Я не буду останавливать видео. Назад. Давайте проверим привязка аккаунтов нажимаем так смотрим находим здесь facebook вот он привязан у нас к фейсбуку так что еще может быть давайте перейдем обратно на facebook давайте проверим видят ли у нас люди наш пост доступ всем ну-ка нажмем доступно всем все правильно здесь все стоит так обратно обратно давайте-ка проверим как работает наша ссылочка? Опять нажмем. Скопируем ссылку. Войдем в новое окно. Ставим ссылку. Нажмем Enter. Наша ссылка работает. А бот нам показывает, что не работает. Так, что же еще может быть? Хм, интересно. Так, давайте вернемся обратно. Давайте попробуем еще раз. скопировали, копируем, идем в бота, назад, проверить выполнение, вставляем ссылку, отправляем, требуемую ссылка не найдено. Так, это уже становится интересным. Угу, все условия у нас ведь соблюдены. Так, давайте дальше думать, что мы можем сделать. Давайте сделаем так. Обратно. Удалим этот пост. Переместить в корзину переместить давайте зайдем в бота назад копируем ссылочку по новой копировать текст зайдем фейсбук Что у вас нового? Нажмем. Вставим. Так, давайте, знаете, что попробуем сделать? Давайте попробуем заменить картинку с вами. Удалим эту и поставим какую-нибудь другую. Так, отредактируем ссылку немножко. Так, где у нас здесь? Здесь фотографии, по-моему. Да? Можно выбрать с компьютера. Так. Вот у меня открылись фотографии загруженные. Так. Ну давайте вот эту вот попробуем взять. Вроде бы она соответствует нам. Хорошо бы сделать на КВВ, конечно, отдельно. Ну ладно, давайте эту попробуем. Открыть. Фотография загружается. Сегодня у меня что-то интернет тупит. Так. так. Давайте вот так вот как-то опубликовать. Вот вроде бы сетевой бизнес, все похоже, фотография такая похожая, что сетевой девушка стоит, мужики стоят, а вроде нормально фотографии подобрал. Так, ну давайте. Нажмем снова. Только что. Нина Михаила прошурина, а надо нажимать только что. Нажали копируем ссылку эту копировать заходим в нашего бота проверим выполнение Ну с богом что сейчас будет вставить подождем немножко отправить вот видите, картинку когда заменили, и сразу же у нас квалификация пройдена напиш... написал. Вот так. Вы понимаете, что я сделал? Я просто поменял картинку. Вставил сюда другую картинку, у меня квалификация сразу же... Бот принял. Вот так надо в Фейсбуке опубликовывать пост. Ну, желательно тогда, значит, вам заранее подготовить картинку, прочитать, о чем этот пост. И подготовить картинку, вставить, и тогда у вас все. Бот принимает ее. Так, давайте еще, знаете, что сделаем. Зайду я обратно в бота, и у меня где-то аккаунт не привязанный. YouTube, по-моему. Давайте, YouTube привяжу еще, да кучи. Так, сейчас я зайду на свой канал YouTube. Там условия, по-моему, есть одно. 50 подписчиков должно. Но с вашей помощью, друзья, у меня 56 подписчиков. Так. Копирую тогда ссылочку. Копирую. Захожу обратно в бота, вставляю ее и отправляю. YouTube канал успешно привязан назад, да, YouTube канал у нас привязан. Вот так вот ребята, работаю в боте вот так тоже. Я простой человек, совершаю ошибки. Ну а с вами был Михаил Рашурин. И если понравилось видео, ставьте лайки. Не понравилось, дизлайки. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!